Детская книжка «Какой цвет?» Издательство «Азбукварик». Книга из серии «Умняша». Изучай цвета. Нажимай на кнопочки и слушай веселые стишки. На синем пруду, где резвятся лягушки, Живет в камышах стрекоза с синим брюшком. Когда над водой стрекоза пролетает, и синяя рыбка буль-буль. Вынимай мягкие фигурки, смотри кто спрятался.